Тволики этих деревьев, они будут темными, но прежде чем мы положим темненькие, чуть-чуть царапнем, царапнем лезвием, и вы видите, как я царапаю, постепенно вытягивая, вытягивая веточку, вытягивая. Что при этом происходит? Она коряжеста. Часто, когда я ставлю задачу на очном уроке, я прихожу и вижу результат вот такого рода. Обратите внимание, что не так я делаю, а введу, как бы коряжеста, как бы притыкаясь а пупырышки холста создают кривизну нарочитую. Нарочитую кривизну. Ощупайте вот эти деревья. То есть прежде чем вы уложите темный туда, вы должны себе уже увидеть его и вообще осмыслить несколько идею дерева. Несколько осмыслить. Коряжистый характер. Коряжистый. Как бы сопротивление холста использую не вот так провожу, как удобно, да, было бы, а наоборот, против шерсти иду для того, чтобы коряжестость создать. И вы видите, насколько они интересны. В том числе и в этом месте дерево нуждается в веточках и стволике. Вот у нас примерная конфигурация. Там они едва видны. Едва видны. Может быть у нас будут более видны. Для... На мой взгляд, там недостаточно видны стволы. У нас будет чуть побогаче, чуть...